Десять заповедей сохранения молодости хотите очень коротко. Это из очень многих работ, это совместная работа медиков, психологов, диетологов. Я на одной большой симпозии выступала с этим. Первое, но ну, вы уже понимаете, это мы уже по этой предыдущей работе поняли ограничения в пище. Ограничения в пище это неплохо, но когда мы думаем, что это для нас ограничение, Тогда у нас, может быть, разродится протест. Но, может быть, это немножко поможет. 20 минут приема пищи. Если мы живем для того, чтобы есть, это неправильно. Если мы принимаем пищу, чтобы жить, это будет лучше. 8-10 раз обычно необходимо пережевывать. Мы делаем 5-6 раз. Человек уходит, утомляет голод. Чем больше он пережевывает пищу, и тем легче... Будет его усвоить. После еды, но человек хочет расслабиться. Еда как символ, как презент. И люди ложатся, отдохнуть и так далее. Но это очень плохо. Хотя бы 5-10 минут. Что я делаю? Я очень люблю мыть посуду. Поэтому я не купила посудомоечную машину. У детей у всех есть, а я мою сама. И особенно После этого. Это предотвратит гастрит, воспаление желудка, ободочные кишки и даже язвы желудка. Все взаимосвязано. Второе. Правильное питание. У нас очень интересная лекция про жиры. Правильное и неправильное понимание жиров. Вы не представляете, сколько лет я училась, и мантиньяка читала, и французский, и итальянский, и немецкий. Как, каких только не ученых пока поняла вообще. Люди мало, кто понимают и знают эту тему, она очень сложная. Главное правило 10 – 10% жиров. Но каких жиров? Чемпион! И практически единственное, что можно было бы советовать, это хорошее виржин масло. Как это же по-русски? Как Оливковое, но какое оливковое? Первого жира, холодного жира, спасибо, да. 10% белков только лишь. С белками тоже очень интересная проблема. На самом деле существует каталог, сколько мы нуждаемся в белков, он секретный. Но я из Всемирной организации здоровья его заполучила, эту схему. Очень мало нам нужно. И большинство хороших углеводов. Если человек не доедает углеводов, фрукты и овощи, он не может существовать. У него нет вот этого баланса для того чтобы строить новые клетки нету нужных элементов только белки это не делают отдых рекомендуется спать плюс 17 у меня вот это которая тепло делает дует я его всегда на ночь даже в зимние периоды стараюсь выключить чтобы дышать Метаболизм организма, и кожа, и старение, все это приостанавливается, когда вы немножко только не в жаре, только не в тепле, а в такой умеренной, плюс 17 это максимум. Возрастные изменения зависят от нашего окружения и цветы пребывания. Это самое лучшее. Я читала очень интересную научную работу нейрохирурга немца, и к нему присоединился еще... Анин очень интересный человек из России, тоже микробиолог. И он объяснял, что люди, которые живут в странах, вот как у нас, где немножко э, есть и зима, и где есть немножко холода, они дольше сохраняются. Удивительно, их нервная система тоже больше отдыхает. Движение, но поэтому про движение наверное, 100 научных работ. Я старалась это все просистематизировать, и вот сейчас график вам покажу. Не надо делать трудные упражнения, не надо там потеть по, по часам. Если вы сделаете 8-10, но вы сделаете его регулярным, это удлинит вашу жизнь. Давайте будем смотреть. Это из разных научных... На каждой есть научная работа. Я просто сделала анализ. Хороший способ контролировать весь правильно. Изменяет химию в головном мозге, создает гормоны радости, которые называются эндорфинами. Любой диабетик он должен найти свой образ движения, чтобы получить эндорфины, чтобы сбалансировать и снизиться сахар. Убавляет чрезмерный аппетит. Человек, который не двигается, хочет больше есть. Программа движения после 16, это одна американская работа, помогает ускорить обмен веществ. Удивительно. сжигая калории даже во время сна. После 16, но, но это не значит, что вы будете бегать на ночь. У нас был тут один пастор, по-моему, баптист. У него головные боли были. Он начал бегать вечером, уже это было осень, Стемнело, и он начал бегать, бегать, бегать. И что? как вы думаете, он засыпал? Нет. Это же ложный сигнал организму. Ты пробуждаешься, а тебе надо идти спать. Спорт перед сном? Нет. Движение. Спокойное. Движение улучшает кровообращение сердечную деятельность, это ясно. И когда движение, я вам покажу опять на одну научную работу, утром. Лучше всего. Движение стимулирует возникновение новых кровеносных сосудов. Если у вас что-то лопнуло, можно программой движения создать новые сосуды. Это из сердечных заболеваний, вы услышите про эту тему. Движение обуславливает перенос кальция в крови в кости. Не, э, удивительно то, может я смогу вам прочесть... Проблемы костей, не знаю. Но дело в том, что немецкие и шведские ученые нашли, чем больше человеку употребляет таблетки кальция, тем больше у него повышается остеопороз. Вы пойдете к врачу, и вам дают кальций, кальций, кальций. Но это неправда, потому что это нелогично. Не и если вы не двигаетесь, то организм еще закупоривается с этими таблетками, а это надо все будет вывести. Движение активизирует иммунную систему. Иммунная система заряжается, когда вы двигаетесь. Движение подавляет рост рака в нашем организме. Движение активирует работу гормона роста. Гормон роста после 30 уже начинает как бы снижаться. Там была тоже очень удивительная работа, но это в другой лекции. Движение предотвращает заболевания суставов. Движение приносит большой приток кислорода в кровь, что препятствует развитию болезней. Движение способствует хорошей работе пищеварения. Уровень сахара в крови. Не двигаясь, сахар никогда не снизится. Помогает избавиться организму от токсинов. Это естественно. Регулирует уровень стероидов, помогающих в обмену веществ. Освобождает от физического и эмоционального стресса. Когда человек в стрессе, ему не надо сидеть и есть, ему надо выйти прогуляться и посмотреть на небо.